Это в связи Андрея Мерков, от проект «Территория инвестирования» совсем скоро состоится наше регулярное мероприятие «Встреча инвесторов платформы. группы». Они мы запланировали одну специальную тему, это панельная дискуссия, которая будет посвящена скорости инвестирования. То есть он, насколько быстро вы можете прийти к своей цели. Какая цель? Это достичь финансовой свободы, то есть создать доход от инвестиций, который будет превышать все ваши расходы. И к этой цели есть на самом деле очень много различных путей. мы пригласим экспертов, которые будут делиться именно своими штуковыми конструкциями, своими рычагами и своим подходом к тому, как они это делают, потому что на самом деле мы заметили такую проблему, то что понять то, что тебе нужно инвестировать, недостаточно, то есть необходимо, помимо того, что ты понимаешь, что туда надо инвестировать, помимо того, что ты совершаешь какие-то действия, необходимо совершать большее количество правильных действий и отказываться от неэффективных стратегий. Именно о том, как этот путь проходит каждый из экспертов территории инвестирования, как его проходит. Приглашенный спикер пойдет речь а, этой пудельной дискуссии. Мы поговорим о том, каким образом создается капитал. Потому что на этапе а, а, рискованных стратегий, когда вам нужно быстро увеличиться, очень многие попадают в ловушку инвестирования всех средств, очень многие завышают свои риски и на этом этапе часто теряются. То есть наша ключевая задача этой панельной дискуссии показать, каким образом можно сократить время, за которое вы придете к финансовой свободе и при этом показать подводные камни и дать методику работы с рисками, которая значительно повышает ваши шансы на успех и сделать так, чтобы вы попали в ту категорию инвесторов, которые достигнут финансовой свободы там, в ближайшие 10 лет, а если все пойдет хорошо, то в следующие 3-5 лет. Поэтому, если эта тема вам актуальна, если вы хотите ускориться на пути к финансовой свободе, обязательно будете на этой дискуссии, будет очень интересно.